Кошкольники поклоняются всем гаджетам из Apple, даже их ему прележу. Ты узнаешь, как этой компании удается задавать технологический тренд. Нет, я не буду говорить об их истории, потому что вы уже сами все прекрасно знаете с YouTube, а также с разных фильмов про Jobs. И сразу начну с того, что тренд от Apple начался в сентябре 2012 года. Именно тогда вышел iPhone 5, и именно в то время все начали копировать сети iPhone. И первое что они взяли это упаковка, и пока открываешь свой Meizu за 5000 рублей, ты должен быть благодарен компании Apple, так как она задала тренд магии распаковки. Ведь в то время телефоны были в прессовой коробке, и даже самые топовые устройства не могли хвастаться такой упаковкой как у Apple. Также еще один из плюсов это интерфейс и дизайн. Именно Apple задала тренд минимализма, ведь раньше на телефонах можно было увидеть очень много ненужной дичи, которые нафиг не нужны были, и благодаря им мы поняли, что нужно объединить два свойства. А именно, дизайн и функционал. И сделать что-то в стиле минимализма. еще один из плюсов, который они задали, это то, что в задней части телефона почти ничего нету. Благодаря им, твой телефон за 5000 рублей не сыпется как лего-игрушка, ведь именно Apple задал тренд закрытому корпусу. То есть раньше, как ты мог полностью, в прямом смысле этого слова, мог разобрать телефон. Сейчас тебе нужны определенные отвертки и прочие вещи. И именно благодаря им, ваш Xiaomi или Xiaomi не имеет зазора и не люфтит. Да, ведь ты можешь сказать, что есть и другая сторона. Но идите нахер, я могу сказать вам. Так как сейчас смартфоны не имеют дизайн дешевизны. А раньше даже самые топовые телефоны имели стиль некой дешевизны. И было понятно, что этот телефон делали какие-то бедные китайцы в подвале. Также в копилке Apple можно добавить салон сотовой связи. Ведь именно благодаря яблочникам, вы сейчас можете идти в какой-нибудь магазин техники и пощупать или потрогать телефон. А ведь раньше можно было только смотреть за витринами и были моменты, когда ты мог пощупать телефон, но это был как какой-нибудь квест. Если сейчас гуляя по городу, вы увидите в какой-нибудь магазине телефон за витринами, для вас это будет казаться диким. И вы будете возмущаться, как так? Почему я не могу потрогать этот телефон? Почему не могу подержать его в своих руках и осмотреть? И самое главное, как по мне, это сайты и приложения, ведь когда сегодня будешь заходить на какое-либо приложение или сайт, ты должен благодарить Apple, ведь именно они дали тренд и толчок всему дизайну, так как раньше никто даже не думал о том, чтобы как-то построить сайт или софт под телефон. Если бы ты им сказал что наподобие, давайте построим свой сайт или игру под телефону, чтобы как-то функционировали, приспосабливались к ним, они бы построили тебя нахер, ведь именно они дали толчок на культ приложения и поэтому на данный момент. В Apple самая платежеспособная аудитория. И зная все это в современном мире, Apple показывает что-то новое, не боясь ничего. Если мы переместимся в сентябрь 2018 года, посмотрим дизайн iPhone X, мы скажем, что это за говно, кто-то купит, но этим дизайном сейчас многие хвастаются. Поэтому каждый раз, когда в устройстве или аксессуаре Apple будет какую-нибудь погрешность, мы сразу будем тыкать пальцем в говно. Но когда какая-нибудь компания в виде Samsung или Xiaomi сделает ошибку, мы будем закрывать глаза и прощать их. Вы скажете, а где справедливость? Его нет и не будет, потому что Apple с самого начала взяла лидерство. И когда вы будете смотреть какое-нибудь видео на телефоне с челкой, благодарите Apple. Или какой-нибудь приятный функционал, также благодарите Apple. Ведь Многие вещи именно благодаря Apple сейчас пользуются, ребят. А я хочу узнать ваше мнение. Что вы думаете об Apple? И какие еще они новые инновации добавили в эту индустрию?